Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Не знаю, вот я, чтоб на десятке попал к восьмым уровням, это, по-моему, происходит раз в пятилетку. Даже не помню, когда последний раз такое было. Ну, может, просто не везет. Как раз сегодня и будем наблюдать бой. ВЗ-55 попал к восьмеркам. Да, бывает, а то некоторые игроки попадая к восьмым уровням. Ну, даже просто, если судить потому, что и реплей смотришь. Ну, и сам, играя на восьмерке, попадаешь в такой бой к десяткам. Некоторые, наверное, игроки, которые на десятках, да, вот мысли... Сейчас их сформулирую, хотел озвучить. Наверное, считают себя, как будто они неуязвимыми. Летят куда-то вперед там. И при этом, да, будучи на десятке, когда ты должен тащить... Да, их, к примеру, всего там бывает. Три в бою я видел, где две десятки в бою. И отправляются первыми в ангар. Да, ты... На десятке ты должен тащить, а... Вместо этого ты просто-напросто подводишь свою команду. Так, кстати, карта у нас называется «Линия Зигфрида. Игрок Ина. Вот счет становится уже 0-1. Ну, не десятка, да, но девятка отправляется в ангар первая. Причем достаточно неплохая девятка. Акционный танк. Тяжелый. Я понимаю, когда светлики первыми... Погибают. Да, им, светлякам бывает, не втерпёшь, скорости есть, куда-то летят, там быстрее посветить. Может им просто неохота играть на этом танке, а зачем тогда вообще нажимать кнопку в бой? Ну или просто где-нибудь, да, пытается там занять какой-нибудь кустик на центре карты, И, так сказать, заниматься пассивным светом. Тут как повезет. Он туда влетел в куст, попал в засвет, не повезло, на авангарде и все. Счет один-один. Размочили противника из третьей. А тут теперь пострелять-то некого. Ничего не поделаешь, надо менять позицию. такой был. По-моему, кого-то боеукладка там задетонировалась. уже 2-2. Только успевай считать. все-таки ВЗ передумал, вернулся обратно. Но все равно здесь по-прежнему кого стрелять. Но если только он сейчас 257-й там выталкивает труп своего союзника. Ну вот, да тут неплохо еще и удается загуслить. Скординанда сразу теряет талиринную долю своей прочности. Что он там делал? Помогал 257-му. Как-то неудачно так на нас и заехал. Счет 3-3 по прочности, кстати, вражеская команда немного уступает. Разве это броня? Это было легко. Успевает здесь 257 почти на полтысячи пробить ВЗ. Иногда вот так, да, когда сам просто по как бы себе, вот если сейчас играешь аккуратно от башни, Думаешь, там, ну не должны вроде пробить. А тут, бац, прилетает обычная ББшка с пробитием и... Не знаю, кого как, а у меня <laughs> есть привычка. Сразу надо обязательно посмотреть, блин, куда же он меня пробил, собака. Как, как такое могло получиться? Ну, игрок, я смотрю, не страдает такой фигней. Пробили и пробили. Да, надо тоже так, в принципе, Светляк вражеский должен забрать арту. По прочности команда вровень. По фрагам, ну, тоже почти что там. Преимущество в один танк всего противника. ВЗ мечется, мечется. Не знает, что, что, что делать. Ждет, ждет, когда противники сами сюда приедут. Пока особо никто не торопится. Наконец-то жертва найдена. Ну, только один снаряд с пробитием, но урон переваливает уже за три Хотел подумать о том, неужели никто не может светляка уничтожить? Так, тут же ВЗ, бац, и нету того. Там еще фуловая S-130. Кажется, сейчас надо было попробовать зарядить фугас, и как раз могло хватить одного барабана, чтобы уничтожить фуловую СУ-130. Ну, хотя здесь сборочки можно тараном добрать. Да, так и получается. Недальновидная сушка оказалась. Счет становится 8-10, это уже четвертый уничтоженный противник. Что там делает борщ в городском массиве? Не знаю, вообще на картонных ПТ-шках выходить на ближний бой? Ну, чревато, конечно. Есть пробитие. Ну, отлично получается уничтожить Т110. У противника осталась одна десятка. Ну, и у союзников тоже одна единственная в лице ВЗ-55, а противников еще шестеро. Ну, там некоторые шотные, конечно, да, вон Леопард там, 257 -й. Лорейн. Надо Отлично, удается Леопарда уничтожить, он вообще не знает куда, он куда-то направо смотрел. Заезжает. Здесь, здесь 57-й с пробитием вращаться. на 500 с лишним единиц. Уловая сушка еще одна. На ну, одну такую уже ВЗ уничтожил. Но с этой будет посложней. Так. Лорейн, Лоррейн. Не знаю, надеялся на свой барабан. Вот сейчас у, у Сушки неплохой шанс, да? Он прекрасно видел, что ВЗ сделал один выстрел. Летит чемодан. То есть он спокойно мог выехать, но получил ты бы одну плюшку, но успел бы спокойно добрать ВЗшку. Знаю он, все, он вперед не поехал, да? Странное дело. При этом понимая, да, если ВЗ с барабаном уходит на КД, это тебе не один снаряд зарядить. Все, вот, пожалуйста, минус сушка. Секунду назад был фуловый уже в ангаре. Осталось только с артой разобраться. Надо сейчас быть предельно осторожным. В запасе всего 385 единиц прочности. А целых две арты. То есть в любом случае одна успеет выстрелить. Так, да, к примеру, одну обнаруживает, сам попадает в засвет, вторая арта отстреливается. Ну, она и первая может, да, сдачу успеть дать. Поэтому опасно. Вообще опасно выдавать свое местоположение. Это, как я всегда говорю, надо ехать аккуратненько, ничего не ломать, да, арта сверху смотрит, чтобы не увидела. Вот, пожалуйста, здесь везет, да, 212 и вообще непонятно, куда смотрел. Неужели он думал, что ВЗ поедет через поле? Вот, пожалуйста, на 166 единиц. То есть, если бы сейчас в нужном направлении смотрел 212 и успел отстреляться еще, да, не дай бог бы попал, ВЗ мог уже доиграть. Арта оказывается совсем в другом месте. Ну, по крайней мере, она сделала выстрел и решила убежать. Ну, тут уже от ВЗ, по-моему, не убежишь. Есть. Одного выстрела хватает. Это уже одиннадцатый уничтоженный противник. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.